Как важно видеть счастье в мелочах. Вот душ спошел, вот падает листва, И в самых незатейливых вещах Вдруг разглядишь немного волшебства, И улыбнуться солнечным лучам, Лицо подставив, как подуш с водой, И как ребенок прыгать и кричать, И знать, что мир огромный, и он твой, Лепить снеговика, когда есть снег, По лужам бегать летом босиком, Встречать закат, и провожать рассвет Пить по утрам какао с молоком Считать на небе звезды по ночам И жизнь свою За все благодарить Как важно видеть счастье в мелочах И каждой жизни миг Своей любить